Предыдущих сериях. И не помнешь ее, сука. Череда убийств продолжается, мистер Друппи. Осталось понять для чего. Нахера мне оружие, если я, блядь, медведь? Какого черта? Я убили во второй раз. Успокойся, Друппель. У нас есть проблемы поважнее. Корова, которая притворяется человеком. Ты... корова? Что? Нет. Да, я тоже, чуваки. Ну чё, пойдем на скидзах кататься? Ох, весело, покатал... Постойте-ка. Тебе меня не обманут, сраная корова! Блядь! Я поворот! Неужто гей-парады разрешили? Это не наше дело. Пойдем. Это не то, чего я хотел. Все зашло слишком далеко. О, да! Походу, я нашел клевую вещицу. Суки! Мы должны покончить с этим! Продолжение следует! Ты видал этих гей? Они такие, ууу, я гей, я гей. Ай, это гей, вяжите его!